У нас как бы, установилась антициклональная погода, дневная температура благодаря высокому радиационному фону быстро нарастает, идет сильнейший прогрев, и это все нам обеспечивает вот эти температурный рекорд. Аномальная жара продлится недолго, уже к концу этой недели температура воздуха будет понижаться. В последующие дни в связи с выходом циклона с берегов Каспийского моря